Всем привет, друзья! Сегодня продолжаем сборку. И следующим этапом нам необходимо устранить стыковочные швы на данной модели. Вот в этом месте небольшой шов, хотя на прототипе... Здесь имеется небольшой выступающий шов, но, тем не менее, мы сначала здесь уберем сам стык, а далее уже будем разбираться с шовчиком, который должен здесь присутствовать. Там наподобие сварного шва идет. Далее также необходимо зашпаклевать вот эти вот стыки. С одной стороны я уже это вывел. Здесь без особых перепадов. Также и здесь, спереди, тоже нужно будет обработать эту поверхность и вот здесь в этом углу в стыке после высыхания появились небольшие зазоры которые я убрал шпатлевкой шпатлевку я использовал от aurora hobby вот такая жидкая шпаклевка шпаклевка неплохая но имеет небольшую усадку поэтому если ее нужно нанести, скажем, на следы от толкателей. Нужно наносить ее с небольшим, скажем так, превышением, да, делать объем чуть больше. Далее дождемся, пока шпатлевка высохнет, и обработаем эти поверхности наждачкой. Тем временем можем собрать детали воздуха заборника и стабилизаторов. Убираем следы толкателя плоским лезвием, полостомесочного типа. Да? Здесь имеются внутренние толкатели, но с таким облоем в виде ободка, который мешает нам установить деталь более-менее плотно к ответной части. Ну, так намного лучше. И фиксируем все это клеем. Сотлевка высохла и теперь можно обработать поверхности. детали высохли, шпаклевка высохла и отшлифована поверхности. Можно дальше переходить к дальнейшей сборке. Для начала проходим более крупной наждачкой далее более мелкая наждачка это у нас была номер 400 потом можно взять тысячную 1200 единиц наждачную бумагу и пройтись ей и в завершение можно взять наждачную бумагу например 2000 единиц или 2500 Если вы не уверены, насколько хорошо получилось вывести поверхность, можно нанести тонкий слой грунта или краски и проявить поверхность, посмотреть на возможные недостатки. Теперь можно установить теле. Прикладываем ровно, сильно особо не прижимаем. Прижимаем плотно только там, где это действительно необходимо, подтягивая детали друг к другу. Но не сильно, дабы не перетянуть, чтобы не стало криво. И собираем на сверху кучу клей. Чем более точно мы подтянем пластик друг к другу детали, тем меньше шпаклевочных работ нам придется провести. Это очень важно в избежании лишних трудозатрат и трата времени. Поэтому стараемся делать все максимально аккуратно. Некоторое время удерживаем до тех пор пока. Пластик схватится и переходим ко второму келю. Также отмечу, что до всех склеек необходимо все детали обязательно проверять на страховку на сухую, на выявление дефектов сочленения, соединения да, прилегающих поверхностей. Их подгонки возможно и так далее, дабы обеспечить наиболее простую сборку. Такие крупные детали как эти необходимо приклеивать, скажем так, небольшими отрезками точечно. Это довольно сильно облегчает работу и подгонку деталей друг к другу. Сильно Давить на пластик соединенных деталей не стоит, дабы оттуда не выступал растворенный пластик, чтобы после этого не пришлось его обрабатывать наждачкой. Опять же, исключаем лишний этап в работе. Итак, килип установлен на свои места и можно обратить внимание, что кое-где у нас имеются небольшие зазоры. И эти зазоры нам поможет устранить вот ну, такая вот э, грунтовка. Нанесем ее кистью и уберем ватной палочкой смоченные вычистители для инструмента от Авроры Хобби, вот в таком. Давайте попробуем это сделать. Кисточка синтетическая, размера номер один, если кому-то важно. Просто берем грунтовку погуще. Я имею в виду не жидкую, а со стеночек банки снимаем грунтовку, которая погуще, загустевшую, и наносим на место соединения, там, где имеется зазор. Грунтовка хорошо проникает в такие, скажем так, раковины, да, и хорошо заполняет их. Можно обратить внимание на стыки между крылом и фюзеляжем. Я уже провел данную работу и имеет это вот такой внешний вид. Это довольно действенный и очень удобный способ. И самое главное, он очень быстрый. При данном способе не обязательно дожидаться полного высыхания грунтовки. Ну и, в общем-то, изначально эта грунтовка, она порозаполняющая. Для первоначального выведения поверхности. Далее мы берем ватную палочку, либо ватный тампон какой-нибудь. Желательно безворсовый. Ну, если нет, то можно обычный. Вполне подойдет. Смачиваем довольно-таки обильно палочку, да, вату. И просто вытираем грунтовку. Она легко снимается. Снимаются излишки. То, что попадает в расшивку, легко потом... Можно выпить либо зубочисткой, либо иголкой, главное не царапая, чтобы не провязать крой, а просто выковырнуть излишки грунтовки. Разбавитель этот не разъедает пластик. Очень хорошо себя ведет. Запах у него довольно рисковатый, но ничего с этим не сделаешь. По-моему, это аналог Томиевского разбавителя для эмалевых, насколько я знаю, или каких-то там красок с желтой крышкой, которая идет. Вот. После данной процедуры мы получаем очень аккуратную поверхность и очень аккуратный зазор между деталями. Если необходимо, проходим по всем участкам, таким как вот в начале, скажем так, зализа. А келя тоже нужно обработать эту поверхность. И по всем прилегающим стыковочным плоскостям. да, То есть по углам добавляем. Таким образом убираем все зазоры. Но небольшие. И главное, чтобы они были без перепадов. Большие объемы поднять этой шпаклевкой не получится. Шпаклевка имеет довольно сильную усадку, точнее не шпаклевка, а грунтовка. Напоминаю, это вот такая вот грунтовка. После этой процедуры остается дождаться, чтобы это все высохло, посмотреть в сухом состоянии на это все, получилась ли сильная усадка или не сильная, и если необходимо провести данную процедуру еще раз.